Глубоко уважаемый Владимир Владимирович, глубоко уважаемая госпожа Халанен, глубоко уважаемый господин Персон, уважаемые гости дорогие друзья. Сегодня очень важный день в истории Санкт-Петербурга. Мы ввели в строй юго-западные очистные сооружения, и это событие поистине знаменательное не только в жизни нашего города, но и всего региона Балтийского моря. В этом международном проекте создан очень важный прецедент, Впервые в Санкт-Петербурге объединены усилия многих государств, европейских финансовых институтов, 856 частных компаний для строительства столь значимого для всех нас экологического объекта, который признан самым крупным за последние годы и лучшим в Европе. Важно отметить, что в его реализации был использован эффективный финансовый механизм частно-государственного партнерства. С привлечением средств северных стран, европейских финансовых институтов были использованы самые современные технологии и оборудования. Санкт-Петербург активный участник программ международного экологического партнерства «Северное измерение». И завершение строительства очистных сооружений стало возможным благодаря партнерской поддержке наших ближайших соседей – Финляндии, Швеции, всего европейского сообщества. Новые очистные сооружения значительно улучшат экологическую обстановку в Петербурге и на всей Балтике. Ушли в прошлые времена, когда Петербург был главным загрязнителем Бал Балтийского моря. Петербург теперь приблизился к европейским стандартам. Более 85% сточных вод будут очищаться и обеззараживаться. И ввод очистных сооружений позволяет нашему городу выполнять международные обязательства Хельсинскую конвенцию по защите Балтийского моря. Для обеспечения стопроцентной очистки источных вод следующим шагом должно стать завершение строительства северного коллектора. Этот проект поддержал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, и мы очень рассчитываем на продолжение нашей совместной работы с учетом успешного опыта по ЮЗОСу с нашими северными соседями по Балтийскому морю. Я знаю также о поддержке этого проекта и президентом Финляндии Тарьи Халаны, И я абсолютно уверена, уже совсем не за горами то время, когда мы будем без опасения не только плавать в Балтийском море, но и пить чистую здоровую воду. Балтийское море наш общий дом, и мы хотим, чтобы он был чистым. Очень важно, что новые чистые сооружения позволяют решить не только экологические проблемы, но и дают мощный импульс развитию города, открывает перспективы строительства новых жилых кварталов, улучшают само... социальное самочувствие в обществе. Уважаемый Владимир Владимирович, уважаемая госпожа Халанен, уважаемый господин Персон, позвольте мне поблагодарить вас за активную поддержку в реализации проекта строительства юго-западных очистных сооружений и за участие в сегодняшней очень важной церемонии их открытия. Благодарю всех участников этого масштабного проекта и поздравляю с открытием юго-западных очистных сооружений. Сегодня свершилось то, о чем город мечтал десятилетия. И мы эту мечту осуществили все вместе. Спасибо. Президент Путин, министр Персон, Господин президент Путин, господин премьер-министр Пирсон, госпожа губернатор Матвиенко, дамы и господа, Балтийское море всегда скорее объединяло, чем разъединяло людей, живущих на его берегах. Поэтому совершенно естественно, что забота о Балтике – это наше общее дело. На протяжении десятилетий государства Балтийского региона сотрудничают друг с другом, стремясь улучшить состояние морской среды, и в этой сфере достигнут весьма значительный прогресс. Одним из важнейших шагов в этом направлении стало строительство юго-западных очистных сооружений в Санкт-Петербурге. Финляндия ведет активную работу по обеспечению соблюдения принципов устойчивого развития и охране окружающей среды. Одним из главных наших приоритетов в этом отношении является охрана Балтийского моря. На протяжении уже почти 15 лет природоохранные органы Финляндии и Петербургский водоканал ведут поистине новаторское сотрудничество в этой сфере. За это время водоканал проявил себя как надежный и высокопрофессиональный партнер. В дополнение к этому финляндско-российское сотрудничество, заложила основу для э, взаимодействия водоканала с другими странами и международными финансовыми институтами. Наилучшим примером такого многостороннего сотрудничества и стало успешное завершение строительства юго-западных очистных сооружений в Петербурге. Реализация этого проекта потребовала разработки сложных договорных и финансовых схем с участием российского заказчика, международных финансовых институтов, стран, предоставивших финансирование, подрядчиков и многочисленных субподрядчиков. Надо сказать, что проект оказался весьма сложным. Для его осуществления потребовалось создать совершенно новые модели взаимодействия, которые обеспечили слаженную работу всех участников проекта. Особенно приятно отметить тот факт, что проект со столь многочисленными участниками завершился по графику и в полном соответствии с финансовым планом. Строительство юго-западных очистных сооружений – это самый первый проект, завершенный при содействии Фонда поддержки природоохранного партнерства Северного измерения. Помимо участия в этом фонде, Финляндия и Швеция поддерживали этот проект и на двухсторонней основе. Я убеждена, что положительный опыт, накопленный в ходе реализации этого проекта, установившиеся в его ходе партнерские отношения, найдут применение и при осуществлении других инициатив северного измерения. Тот успех, который мы ощущаем и отмечаем сегодня, должен послужить мощным стимулом для продолжения работ по охране окружающей среды. Уровень загрязнения Балтийского моря остается еще очень высоким. Для того чтобы улучшить состояние морской среды все мы, живущие на берегах Балтийского моря и в зоне его водосбора должны приложить немало усилий. Сегодня здесь присутствует очень много людей, которые заслуживают самой теплой благодарности. Прежде всего, позвольте мне поблагодарить вас, господин президент Путин, за очень важную личную поддержку, которую вы оказывали этому проекту на всех стадиях его осуществления. Я хочу от всей души поблагодарить вас, госпожа губернатор, за огромный вклад в успех этого проекта. Хочу выразить искреннюю признательность банкам, предоставившим финансирование. Это э, Северный инвестиционный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, а также выразить благодарность всем подрядчикам и субподрядчикам. Хочу поблагодарить сотрудников юго-западных очистных сооружений. Временные ограничения не позволят мне упомянуть все, Тех, кто этого заслуживает. Но поверьте, ко всем вам я испытываю самую искреннюю признательность. Большое спасибо. Путин, Президент Хаденнен, дамы и господа, сегодняшняя церемония открытия юго-западных качественных сооружений – весьма знаменательное событие. Оно сближает в тесном и добрососедском сотрудничестве народы и страны, связаны между собой историей. Последнее последние десятилетия мы стали свидетелями бурного роста торговли и инвестиций между нашим, нашими странами в контактах между людьми. Балтийское море снова стало тем естественным мостом между нами, каким оно должно быть. Я надеюсь, что в ближайшие годы мы увидим еще более тесную интеграцию на Балтийском море. Мы разделяем как огромные экономические возможности, так и значительные вызовы. Our region has experienced impressive economic growth Over the past Наш регион имел впечатляющий экономический рост за последние десятилетия, но его потенциал еще не исчерпан. Многое можно сделать еще для удаления барьеров торговли и инвестиций. Видение есть. Россия со своей огромной растущей экономикой, страны Северной Европы со своей экономикой основанной на знаниях. Экономика стран Балтии двигается вперед. Вместе мы можем сделать Наш регион чемпионом Европы по росту и экспорту, да даже сделать его образцовым регионом Европы. Но мы также должны интенсивно работать вместе для разрешения общих проблем, таких как трансграничная преступность, вопросы здоровья населения и экологическая деградация. Сегодня мы знаем, что экологический вред, причиненный Балтийскому морю, намного больше, чем мы предполагали. И это имеет серьезные последствия для всего региона. Слишком много загрязненных сточных вод доходит до Балтийского моря, поднимая уровень фосфора и азота до опасной отметки. Запасы трески... Сильно сократились. Этим летом многие пляжи на, Балти... на Балтийском море стали непригодными в результате масс... массивного отсвечения воды. Это развитие нужно и можно повернуть назад. Строительство юго-западных очистных сооружений является важным примером того, как мы можем сотрудничать для достижения этой цели. Данное сооружение является флагманом экологического партнерства Северного измерения. Партнерство основывается на важном участии российской стороны по выявлению и внедрению проекта. Опыт нашего сотрудничества в Санкт-Петербурге дает припосылки для совместных усилий по обеспечению чистого здорового моря и здорового Балтийского моря на, на будущее. Я хочу соединиться с президентом Халленом и выразить глубокую благодарность всем тем, кто участвовал в этом проекте, в частности, власти и администрации города Санкт-Петербурга и, конечно, президента Путина. Швеция внесла в данный проект 100 миллионов шведских крон. Я убежден в том, что это была хорошая инвестиция. Теперь нам нужно продолжать работать для нашей совместной окружающей среды, для нашего будущего. Мне было очень приятно услышать, что здесь, в Санкт-Петербурге, уже началась подготовка проекта «Северного коллектора». С завершением этого проекта будут повернуты очистки практически все стоки города. Я также отметил, что ведется подготовка подобных проектов в Калининграде. Улучшение очистки э, сточных вод и отходов в Калининграде также позволит улучшить экологическую ситуацию в Балтийском море. Шведское правительство готово поддержать подобные проекты. Соответственно, мы должны двигаться вперед, работать дальше, в Санкт-Петербурге, в Калининграде, во многих других местах на Балтике. Нам необходимо выдвинуть региональные природоохранные вопросы вперед, и по этой причине Швеция приглашает всех министр, министров окружающей среды стран региона Балтийского моря на неформальную встречу в Стокгольме позднее этой осенью. Нашему поколению необходимо решить главные природоохранные проблемы. Мы обязаны это сделать, мы обязаны это своим детям и своим внукам. Вместе мы можем создать регион Балтийского моря, где экологические э, опасности не ставят не спричиняет проблемы дальнейшему развитию и улучшению условий жизни наших народов. Швеция остается преданным партнером России и Финляндии и других стран региона в выполнении этой задачи. Давайте работать вместе до ускорения улучшения состояния нашей общей окружающей среды на Балтийском море. Спасибо. Уважаемая госпожа Халанин, уважаемый премьер-министр Персон, уважаемая госпожа губернатор города Санкт-Петербурга Матвиенко Валентина Ивановна, дамы и господа, у нас сегодня с вами есть как минимум два повода для того, чтобы почувствовать удовлетворение и порадоваться от того, что было сделано за последние годы вот здесь, на этом месте. Первая причина заключается в том, что мы закончили очень большой, можно сказать, в масштабах региона грандиозный экологический проект. А это значит, что внесли существенный вклад, сделали серьезный шаг в направлении улучшения качества жизни людей. И тех людей, которые живут здесь, в Петербурге, и наших соседей в странах Балтийского региона. А на берегах Балтийского моря проживает 50 миллионов человек. Для жителей Петербурга это означает, что качество воды, которой они, будут, которой они будут пользоваться дальше, значительно улучшается. Это касается и питьевой воды, это касается и просто тех людей, сотни тысяч ленинградцев, петербуржцев ездят на берега Финского залива отдыхать в летний период времени. И это тоже существенный элемент улучшения и оздоровления среды. Кроме всего прочего, специалисты знают, что обмен воды в Балтийском море с Мировым океаном Продолжается где-то от 25 до 40 лет, а загрязнение идет все ускоряющимися темпами. Результаты этого загрязнения отражаются на всех тех, кто живет в регионе Балтийского моря. И поэтому. Налогоплательщики и в Финляндии, и в Швеции, и вообще в странах Европы, поскольку Евросоюз тоже внес свою лепту в решение этой проблемы, должны знать, что эти деньги, их деньги здесь, в Петербурге, истрачены самым наилучшим образом. И вот второй повод порадоваться по поводу сегодняшнего события заключается в том, что это блестящий пример сотрудничества на севере Европы. Я хочу поблагодарить и президента Халанин, и премьер-министра Швеции за тот личный вклад, который они сделали в реализацию этого проекта. Я знаю, как они настаивали и у себя в парламентах, в правительстве, как они боролись за это финансирование в рамках Евросоюза. Губернатор особенно не благодарю, так же, как и себя, потому что это просто наша работа. Но есть еще один повод для того, чтобы выразить оптимизм. Результат этой работы показывает, что мы можем быть очень эффективными при решении общих проблем. Россия, осознавая свою ответственность за поддержание экологического баланса, за улучшение экологии в регионе, рассчитывает на то, что мы и дальше будем с нашими партнерами выходить на такие масштабные проекты, в реализации которых заинтересованы народы всех наших стран. Особые слова благодарности тем, кто работал здесь, рабочим, инженерам, строителям, вам низкий поклон. Поздравляю.